Приветствую вас, дамы и господа, меня зовут Леонид, и вы вновь попали на канал Town Sparrow Gaming. Мы продолжаем проходить Dying Light 2, Stay Human на высокой сложности. Что ж, продолжаем выполнять сюжетку, и на этот раз мы почти что добрались до города, да. И нам нужно идти следом за Луан, то есть мы именно продолжаем сюжетную кампанию. Пока что на всякие побочки я не хочу отвлекаться. Полуту. По луту мы что-то сейчас найдем. И у меня, боже, начала тормозить игра. О, вроде отвисло. Все, отлично. Нет. О, теперь точно все хорошо. Только звук что-то запаздывает. А. Дамы и господа, поезд все, все в норме. Да мы поняли, что поезд задерживается. Еб вашу А иду, иду я, иду я. Мне просто нужно лутенский забрать по пути. Вот и все. Между прочим, у нас еще ночь, как бы И, соответственно, мы получаем такой дополнительный опыт Как мы все помним прекрасно Такую механику в игре Точнее, я даже не знаю, назад ли это механикой Хотя, по сути, да, это элемент механики И, боже, мне тут почти что не удается залутать автомат Хотя, ха-ха, я наконец-то его залутал. Так, все, все, почти все Я почти все говно здесь не забрал у нас будет куча металлома и всяких этих монеток из автомата. Я считаю, что это прям шикарно. О, еще у нас тут ингибиторы. Вау. Ох. Ох, как хорошо. Ох, как хорошо. Просто великолепно. И записочка. Так, а почему здесь спать нельзя? Это странно. Ладно, видимо, еще не время спать. Мы идем или как? А куда, вот объясни. Я видом любуюсь. Смешно. Это не шутки, я правда любался видом. Смотри, тут тоже свет. Гляньте, светится. О. Давай на крышу, сверху посмотрим. Бегать все они как радуются, хотя им это позволено, да? Это и вправду чудо, когда столько лет, или, не знаю, может, в их случае месяцев, хотя, скорее всего, Эй, да, лет, быстрее! сидели без Нужно электричества. Да я понял, я уже поднимаюсь. Сидели без электричества, там э, всякими Эй, факелами. Нет, ты... Могли только ограничиться и свечками. Да бегу я, бегу, боже, успокойся, Луан. О, кассы. Да. Ну, давай, что, что у нас? О, кстати, красиво тут. Обустроена при этом. Комфортабельно, я бы сказал. Черт! Я ошиблась. Ни не видно. Че не видно? Ты думала, что сейчас весь город будет зарейдить? Я гореть, правда и думала, что получится. Нас наебали. Ладно. Наебка для уебка. Ты не Здесь так. Здесь хоть тихо. И, и то верно. Вот тебя Эйден пытается подбодрить. М -м, так, умиротворена да. прям Вот и прихожу сюда, когда я в ярости То есть часто, Опа, опа Смотри, Эйден, снова загорелись О, о, о, о Они, блядь, снова горят Видишь, Эйден? Ты видишь? Как красиво а -а -а, Глазам не верю нет, выглядит вполне не заебись. Фига ты в радости О. вообще. Ладно, ты видишь? Вижу, Даниор. Я наверху. Это того стоит. Как -как? 15 лет темно, а О! Раз, вот даже 15 лет да знаю, без света я. сидят вообще, Но Трэш. Тогда заходи в закусочную и поговорим. Ужасно, соскучился по тебе. Надираясь пивом и трахая официанток. Ты меня знаешь, Найс. Я такой. Таксикс. Встретимся там, А все. Что-то не так. А все, хуй вам они съет, ребятки. Нет, нет, нет, нет, нет. Луан зря радовалась. мать Что, блин, происходит? Это рыбий глаз. Как туда попасть? Рыбий глаз подождет. Подождет? Почему? Блять, опять нас будут запрягать еще. Одна рядом с башней МТ. А как же Рыбий глаз? Послушай, я хочу помочь тебе, и я помогу. Но Помоги мне, я помогу тебе, да? впервые? Уже более десяти лет ничего не менялось. Десять лет, ёбаный! Мы должны все проверить. Как попасть на подстанцию? Ладно. Это старый параплан Он поможет тебе попасть туда, о, куда о, не заплатил. О, о, о. о покажи давай, как, как использовать его. Что? Луан, стой! Блять. Так, так, параплан о, о о вы получили параплан Можно придавать огромные расстояния По воздуху и приземляться без вреда здоровью Так, Z это раскрытие Чтобы замедлить и стабилизировать падение А почему он расходует выносы? Что за пиздец? Типа тяжело использовать или что? Блять Как, как, как? Почему он только сейчас активировался? Пиздец. Не, ну прикольная штука. Только надо с ней научиться играться. Что стало? Неплохо. Для новичка. <сör> <сör> Легче, чем кажется. Да нихуя не Но легко, я легко помню, блядь. Не Почему он поверить. так поздно активировался, а? Каким-то образом включил свет. Но зачем ему это делать? Он никогда никому не помогал. Зачем ему снова давать людям свет? Ты уверен, что это был он? Он использовал ключ ВГМ на автозаводе Тогда свет вернулся Логично В прошлом военные заняли завод ради элементов питания на холмах Но я понятия не имела, что их еще можно использовать И запитать половину города Блять, Или а это, это разве реально? Ключейден. Черт знает, на что он еще способен Нам У автозавода подстанция. что, нормальная такая энергия для питания всего города? Ну не всего, но большей части. Так, о, о вентиляция, окей, будем использовать вентиляцию. Так, давай, Но давай, давай, давай. Чтобы меня. А это была гонка? И то верно. <связь> Бля. Не реально, вот что за хуйня, типа я что-то сомневаюсь, что прям мощные генераторы такие на автозаводе. Блин. Случайно нанесли урон Этой э, Девушке, я уже забыл, как ее зовут Че встало? Ау Блядь, двигай Двигай, говорю Блядь, какой пиздец Короче, я сомневаюсь, что у нее Ой, не у нее, блядь, у автозавода Прям достаточно электроэнергии для Питания Города Че за хуйня? Блять, гениально. Сука, почему она встала на месте? Что я должен делать? Ну, сейчас хотя бы не Неплохо. встанешь на месте. Но тебе нужно чтобы меня. А это была гонка? Окей. Вся Блять, пожалуйста, не встань там на месте. Я тебя умоляю. Че ну, ты встала? Блять, накаяться -то с тобой можно говорить. Пиздец. Управляй ветром. Или он будет управлять с тобой. Блять, управляй своим телом, Ёб твою мать! Какого хуя ты встала на месте? Блять, почему с тобой в тот раз нельзя было разговаривать? Что за хуйня? Пиздец, меня все-таки бесит эта игра. Давай, давай, догоняй, Луан. Давай, давай, -и -и -и. Ладно, летать весело. Я должен успокоиться. Давай! Давай, блядь! Все, говорить отсюда уже не так далеко до подстанции. Иди и запусти ее. В одиночку. <связать> Ты большой мальчик, разберешься. Есть еще одна у метро. Я туда. Если мы заставим работать хотя бы одну, то сможем включить их все. Но как это сделать? Это не космическая техника, Эйден. Это старые приборы. Нам нужно проверить предохранители и кабели. Блять, ну и пиздуй. Не хочу с тобой ходить больше. С тобой какие-то проблемы. 63 FPS мне сейчас показывает игра. Ну ладно. О-о-о-о! Давай, давай на крышу. Давай, давай, Эйден. Ну хотя бы так, давай. О, Лутенский. Правда, можно было бы луты покруче найти, наверное, когда-нибудь. А давайте посмотрим, реально, что там наверху. Блядь, ты заберись ты нормально. Давай-давай, давай, Эйден. Все, молодчина. Ага, и нихуя у нас тут нету. Пиздец. Лада. Дубль Это 2. Можно его как-то улучшить? Возможно. Но это лучше спросить у мастера. Ой. Yeah. В темной зоне оказался, но глубоко похуй. Опа-опа, выносы из прибавился. Эти Отлично. парапланы были любимыми игрушками ночных бегунов. Ты ночной бегун? Я ночной бегун? <laughs> Если бы они были невероятные, Эйден. Настоящие герои. Все, что у нас общего, любовь к стимуляторам. Но, может быть, когда-нибудь. Когда-нибудь. <сёк> ну вы все, кстати, ребятки, так часто упоминаете ночных бегунов. Но это ведь уже какое-то прошлое на самом деле. Вот если бы это было настоящим. Да, сейчас надо бы еще попрокачаться. О, я вот куплю, наверное, точный прицел. А, это надо использовать. Control будет хорошо. Так что мне еще нужно? Нет, бег по стене. Или двойной прыжок. Нет, берем бег по стене. Вот это будет реально полезным. Навыком. Так. Получается, надо начать, наверное, с. Снизу, да? Да я понял, сейчас, сейчас, сейчас. Кстати, секундочку, мне надо кое-что проверить. Так, выламываем. Заперто, конечно. А, Че делать будем? Эй, ты не видел где-то тут ренегатов? Опа, миротворцы. Нет. Видишь, рядовой? Успокойся и дай глоту подумать. О чем тут думать? Почему бы не вернуться на базу? А ты кто вообще такой?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 Сам, как думаешь? Господин, похоже, интересуется, что будет, если электроэнергия окажется в руках миротворцев. Да, именно. Ответ относительно прост. Кто владеет энергией, тот владеет городом. Справедливо. Понял. Мне не нужно снаряжение, чтобы туда забраться. Короче, я могу забраться сюда. Я заберу себе снаряжение. Хочешь помочь? Ты окажешь миротворцам огромную услугу. Опа, опа. Эй! Мелкохуйцы! Блять! Электричество! погонит всю морь Останется только спалить ее! Что он там сказал? Вроде что-то там про свою мать и козла. Блять! Тупые миротворцы! Мы заберем ваше электричество! Спасибо вам большое! Кончай их! Блять, сейчас посмотрю, кто тут настоящий мелкохуйц! Выглядит как живой! Так! Ну стой! Ну, не, стоять я не буду Так скучно совсем Паркурим как можем Уии, Блять, это было красиво Может все-таки по стенке Можно пробежаться, нет? Не получится Блять Погодите, погодите, погодите А, я то оружие прикончил, точно Блять можно мне нормальную поверхность? Нет, нельзя. Ну ладно. Так, уи, блять, как он уебнулся, конечно. А этот все и так готов. Сейчас прикончим мелкого. Быстро. Прикончили, конечно, его. Все, готов. Блять, мужик, не гори. Сука, уйди оттуда. Блять. Пиздец, ты лень. Блять. Слушайте, вы своего потеряли, тот вам похуй на него или как? <связать> Пиздец. <связать> Ребят, похороните его, пожалуйста, как человека. Это ж ваш товарищ, как-никак. Так, все, всех заутали. Блять, обнаружен, обнаружен, окей. Так, с кем болтать, с ним? Друг, а ты кто? Где научился так драться? Жизнь научила. Я Айден. Эй, парни, знаете шутку? Что сказала пуля Челову, в которого попала? Что сказал пуля Чел, в которую попал? Просто мимо пролетаю. Просто мимо пролетаю? Бля. Ты отрубил ему конечности, мачета не дав. Технический матч это холодное оружие, а пули нужны... Я рад, что ты цел. Еще хочешь пиздец. забраться туда, Эйден? Конечно, не за даром. Конечно, не за даром. Мы щедро платим специалистам. Почему бы и нет? Если понадобится помощь, использую рацию. А глот, шарит в электронике. Но отсюда я не смогу оценить уровень повреждения аппаратуры. Наглот, настоящий док в электронике. Блять, ребят, у вас какие-то тарантиновские диалоги, знаете ли? Я просто что-то не выкупил шутки, я не выкупил, блять, э, как и с кем, в какой момент вы там общались и прочее, прочее, прочее. Короче, пиздец. Думал, ты хочешь туда залезть. Ну, сейчас залезем. Как-то. Попробуем э, перелететь, я думаю. А вдруг сработает? Так, хотя нет, не, не сработает, видимо. Потому что на это здание-то не забраться нормально. А, можно, кстати, вот сбоку прям попробовать. Вот, у нас а, тут как раз а, все подходящие объекты имеются для лаза. Вот, даже подсказка есть такая. Вот, великолепно. Теперь...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 Так, электростанция, один из двух типов объектов города <coughs> После запуска электростанции вы сможете передать ее одной из фракций Тем самым изменить распределение города Чтобы запустить, необходимо установить соединение между генераторами Ищите распределительные щиты или витрины После того, как электричество будет э, присутствовать Окей Так, а че полу тут тут, а? Кто ну, да, можно забраться или нет? Ага, нет, нельзя. Короче, понятно. Так, нужно понять, откуда мне стоит начать. Хотя я все-таки Лутенский тут какой-то нашел тоже. Так, это стейдж 1. Получается, у нас наверху. Эм... А, не, не стейдж, а сокет. Вопрос в том, наверху есть что-то, у нас нет? Надо бы перепроверить, я думаю А, все-таки Что-то есть, да? Ой Ну сейчас мы все подключим Просто лутенский кое-какой я заберу Давай, давай, давай Открывай ящичек Все, молодец Так, у нас тут опять какая-то снаряга Но, кстати, снаряга, снаряга, снаряга. По-моему, даже... А, нет, нифига не лучше. Вот вообще. Да. ничего получше у нас нету. К сожалению. Надо будет просто отдельно ходить, лутаться. Так сказать, в специальных местах. Так, великолепно, великолепно. Ага. А -ха -ха -ха. Все, весь Лутенский, какой могли, забрали, да? Ну что, тогда попробуем взять. э а Прием. Я на подстанции. Подключаю кабель к передатчику. Вс оказалось не так-то просто. Уверен, что справишься? Встретил Надеюсь, что дальше. Они не могли добраться до подстанции. Так вот почему ты молчал. Ты бы их видела. Они такие миласки. Ты знаешь, что это может дорого обойтись, да? Миротворцы, они ничего. Ой, погодите. Не из тех, кто помогает людям по доброте душевной. Без них я бы не справился. Так Кроме это того, третья. где вторая Они это? внизу, а я наверху. Трудный выбор, да? Я имею в виду, да пошли они нахер. У них есть свои люди. А что насчет народа? Кто-то должен быть на их стороне. Кто, если не такие, как мы? Mm -hmm. И я подумаю. Только не слишком долго, Слоупок. Блять. Что? Я уже закончила, а ты все еще возишься. Снова соревнуешься? п вашу мать, блять. Помогите лучше мне понять, где все-таки... Этот, как его... А -а -а. Щиток, куда нужно воткнуть второй сокет Я пока что нашел для первого Но, наверное, с первого и надо начать было И может что-то да откроется Возможно Я не знаю Я надеюсь Блять, а это что такое? Третий сокет О, бля Да, трэш, короче Пиздец, мне просто надо думать, слюто. А, ладно. Ну, можно попробовать посмотреть еще раз наверху. Может там дверки эти открылись, всякие, я не знаю. А мало ли. О, фига себе! Открылись! Представля... Представьте себе, открылись. Великолепно. Давай, давай, давай. Блять, а... Ха-ха-ха. По диагонали, да? М, М. Математика. Даже если быть точнее, геометрия. Тогда уже буква Г. Все. Великолепно. Ну и там, по идее, должен быть уже доступен третий сокет. Но, кстати. Кстати, Лутенский мы, конечно, не забываем брать. Я, конечно... Могу этим заебывать, но Уж такой вот я Без лута вообще не могу, потому что Для крафта надо обычно Много и очень много Ресов А как ресы добыть? Увы, прямо все ресы сразу не купишь Потом еще что-то открылось Ну потом зайдем, а хотя можно сейчас Потому что мало ли тут электростанция Уже будет закрыта, хрен знает а, Потому что не все ресы Можно уже будет купить ко какие придется искать. Так. Открываем. И к тому же нам нужны монеты, на что можно покупать некоторые ресы. Вот. Так. Получается, можно спуститься вниз. Оказывается, тут еще ящичек есть запертый. Вот с, од... с обмоткой. Спускаемся вниз. Ищем вот третий соки тоже, прям мне на глаз попался. Я хотя бы сообразил, как это теперь работает И я прямо рад Так, я надеюсь, нам хватит Кабеля, хотя... Ха-ха-ха Нет, не хватит Надо с другого входа попробовать А, ну да Вот тут у нас есть шахты лифта Так, где ты, где ты, где ты? Вот. все, длины должно хватить, я надеюсь. Уии, да твою-то, блядь, дивизию. Пиздец. Чё за хуня? Почему, почему, почему ты не смог ухватиться за этот выступ? А -а -а -а, он допрыгнул. В какой то веке. Как а блядь. Ну когда-нибудь ингибиторы будут недоступны. Включи блок управления, он в диспетчерской. О, уже иду. Твоя помощь — вклад в повышение безопасности города. Я говорю это, чтобы ты понял, что тебя ценят. И понял, насколько это важно. Ладно. Спасибо. Наверное. Так. Это у нас закрыто, да? Получается, надо чисто через лифт. Жесть. Так, поднимаемся в диспетчерскую. Не, ну это приятно, что такие вещи нам сказали. Это хорошо, что наши труды ценят. И должно быть какое-то поощрение. Так. О, ресики, ресики, ресики, ресики. Блять, что это такое? Что, что за хуня? Пиздец. Кто... Вот кто это, блядь, придумал? Блять, неправильный шкаф какой-то. Ёб вашу мать, вот... Пиздец, Меня уже... Меня уже просто вот, блядь, это все выносит. Баги на багах. Так, что будем качать? Получается, надо еще выносы скачивать. Почему бы и нет? Все. Блядь, Эйден, Эйден, Эйден, Эйден. Давай вставай, вставай, вставай, вставай. Да, прокачка на тебя порой плохо влияет. Рубашка медбрата Насколько она крутая Хоть я и хотел Какой-то такой своеобразный билд Лучника О, она в тысячу раз Круче вообще Все, отлично Так, когда вы выполните Задачу, вся добыча в ее области Исчезнет Давайте Скажем, что я вроде как Полутался Я залутал все, что мог, все, так что Все хорошо, вот Так, отлично И записочку забираем Все, можно запускать объект Блять <свят> Так, надо думать <свят> Либо мы отдаем выжившим Вот какие-то подушки безопасности есть О, они, кстати, крутые Вообще, я бы хотел получить арбалет, вот, да и к тому же будет очень справедливо, на самом-то деле, если мы отдадим все миротворцам, ну, в плане вот этой подстанции, потому что миротворцы пришли первыми, вот, а эти прохинди просто сидели и ничего не делали, все, давайте я выбираю миротворцев. О, кайфушечка Выжившие идут нахуй Неплохо, на очень неплохо, неплохо Да, Глот? Оптимально, вот оплата в соответствии с нашим соглашением Вот у нас соглашение было Спасибо за сотрудничество, Эйден Взаимно, берегите себя Блять, я понимаю, что мы как бы в контрах с миротворцами, но я хочу угодить Ты всем. Неа, дело твое. Я знаю почему. Но я бы на твоём месте помогла бы людям. Есть ещё куча подстанций, если их только запустить. Давай сначала в рыбий глаз и... Конечно. Встретимся в закусочной. Буду ждать тебя там. Все, великолепно. Если что отдадим все остальное людям? Ну все по возможности. Нос в чужие дела и у тебя не будет проблем. Блять, кому можно сбагрить мое говно, ребят? У меня много говна, кому можно продать говно? Пиздец, у вас, а, у вас торгаши внизу? Простите, что быканул. Бы <музыка> Бля, ребят, может вы еще эти трупаки уберете, а? Пиздец. Какой трэш, конечно. Эй, ты! Осторожнее с этим парапланом. Если ты кого-нибудь поранишь, я буду вынужден его конфисковать. Ага, хуй тебе броню, я дам. Здесь ты... Чем я могу тебе помочь? О, бля... Пиздец, я думал... Я в восторге от такого приобретения. Я думал, ты как-то дашь побольше монеток за вот это вот говнецо. Но ладно. Я выгодно перепродам эту штуку. Да, я уж не сомневаюсь. Пиздец, ты, конечно, мне, типа, так мало Твой даешь за будет это рад, все. когда узнает. Пиздец, блядь. Ну что это за убожество? Одна монетка. Жёшь, гражданин. Так. И, и, и ценные вещи сейчас продам, вот. Так. Вот, ценных вещей у меня прям много. Иди к папочке. Да, да, все, забирай, забирай. Приспособления тут всякие про продаются. аресов нету, да? Ну, хуй качество от ждет тебя здесь. Окей, хотя я не уверен. В магазинах миротворцев есть все, что тебе нужно. Хочу бумстик. Я не знаю, что это, но звучит и круто, и картинка крутая. Мудрый выбор. Можно даже еще C4 взять. Да, вообще тут много чего можно взять. Какие-то от взрывные стрелы можно взять. Нормально, ты так сказала. прокричала, ура! Прям жесть так тут тут тут тут можно вот это взять это тебе точно пригодится окей лед какой-то это что все молния какая-то ладно я это потом куплю давайте лучше знаете что сделаю компоненты куплю да как так вышло что у тебя их нет как бы и есть, но я бы в запас Ты еще взял Ты упустил шанс Так, что можно улучшить? Параплан О, увеличивает маневренность во время полета и его дальность А также дает возможность набрать высоту в полете Вот это нам а -а -а, надо а это штуковина. да прикинь, представь себе Что можно еще вкачать? Вот хочу лекарства вкачать У меня мурашки по коже Блять, надо еще редких трофеев набрать Окей. А, и необычный, тогда я тратить не буду. Короче, сэкономим. Хорошего дня, мистер. Спасибо. Э -э, что ж, самое время что-то скрафтить. Вот, например, бумстик попробуем. Бумстик, стрелы могу крафтить. О, фиг с ними. Так, мне нужен мой тайничок. Только он наверху. Именно он в ответе за бомбардировку В черный понедельник Так, лезем сюда Блять Серьезно? Никак не залезть? Мне нужно забрать лук Из инвентаря Я подхожу к ней, она снимает парик и говорит мне Так, а как Как на их забраться? А, все-все-все в норме Мы уже эту дверку открыли, да? Все, великолепно. О, здесь это что? Можно опять открыть? Блядь, что это такое? Пиздец. Блядь, как его сейчас шатало. Жесть, конечно. Все, все, дай оружие. Лук из труп, Вот это я беру. Это, это нам надо. Я считаю. Так, какой-то дополнительный код тех, Техленда? Нет. Я пока что это не буду брать, Мало ли потом на лучшие времена. Ага. Все, мы теперь можем пользоваться луком. Да. Прям по кайфу. Так, я пока что не хочу путешествовать ночью. Хотя. Хотя хотя. Нет, я еле забрался сюда, я уже выпрыгнул. Так что в пизду это все дело, короче. Все, пойдем так, короче. Да. Я слишком много раз сказал слово короче, но ничего страшного. Так, попробуем Лутенский. О, неплохо. Имбастрата, я бы сказал. Давайте, кстати, сейф зону активируем. Поднялись. Да, ура. Сейчас включаем генератор. И у нас будет сайт зона Е. Yeah. Еще получили соответствующий опыт. Это радует. Можно поспать, наверное. Давайте поспим. Сейчас мы посмотрим, как тут дела обстоят ночью. Я думаю, пиздецово. Мы сдохнем нахуй. Правда, сперва-сперва надо бы кое-что сделать. Именно лекарство. Я сделаю штучек 10. Так. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Почему я не делаю максимум? Все просто. А, вероятно, я в скором будущем прокачаю аптечку. но ну, ее качество до максимума. И, соответственно, я смогу сделать наиболее эффективной аптечки уж потом и согласитесь это будет очень обидно иметь э, дофига аптечек э, такого плохого качества когда ты потенциально понимаешь что если бы чуть-чуть сэкономил компонентов то мог бы скрафтить что-то реально крутое так ну что ж полетели Давай, давай, вентиляция с работой Ага, хуй там О, красиво забрались, конечно Вот здесь можно полутаться как раз еще Так, откроем сундучок Великолепно Блять, зачем я это говно взял? Наверное, Лутенский реально не стоит брать Это было бы что-то Электричество для всего города, представляешь? Может, запущу и другие Ладно, можешь просто не дать миротворцам их все заграбастать Ну, мы так будем балансировать, если что Как я уже говорил Кое-что достанется выжившим А кое-что достанется миротворцам это убежище. Или что? Костерок тут всякий, зато метательные ножи есть. А чё? О! Лечебные припасы. Это вообще великолепно, я считаю. Ага, заперто. Да. Так, можно двигаться дальше, да? О, нам как раз высоты хватило. Это прекрасно, я считаю. Так, сорок метров до ветряка. О, он наконец-то сделал хороший такой перекат. Прямо почти что плавненький. Это радует. Так. Давай, Иден, давай, поднимай меня. Блять! Ты идиот, ёбаный, пиздец. Я думал, ты раскачаешься там. Но нет, какая-то хуйня реально вышла. Может, сейчас? О, вот сейчас он раскачался, пиздец. Вот прям умница, вот умница. Вот еще погладить тебя по головушке. Все, запускай давай, дружок. А я водички пока что попью. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Ладно, посмотрим на анимацию. А, ясно. Приперлись миротворцы. И быстро преобразовали Ветряк Нормально так еще преобразовали его Тум -тум. Прямо героическая музыка Так Очередная сейф зона там или что? Я даже ее посмотреть не могу Пиздец Ну ладно Короче, двигаем дальше. Так, надо помогать иногда мышкой. Если что. Потому что это реально помогает в управлении, оказывается. О-о-о. Это нам надо. Хорошо так натянули, конечно. О. Почти. О, о о контейнеры мы любим. Вопрос только в том, а где именно? Наверх может собраться как-то? Контейнеры нельзя пропускать с ингибиторами. Тем более, потому что ингибиторы прямо на вес золота в этой игре. Как оказалось, за одно прохождение нельзя прямо вкачать сказать качать все характеристики, вот, и выносовости и здоровья, я имею ввиду вот, но все равно по максималочке если набрать, будет очень хорошо о, забрался, молодец ух, какой молодчик yeah. <клёп> Так, все вроде забрали, что хотели, да? Кстати, там наверху у нас есть кое-что, надо бы забраться, попробовать. Вопрос только в том, заберемся ли. Надеюсь, что да. А, ну да, конечно, заберемся. Чтобы этого вопросика не было больше. и так мастер мастер Блять. Есть да? давай зараженные лезвие. одобряю еще одобряю вот это. о о о о это нам надо это нам все надо. усилитель легких так, разрез. Что это? Кровотечение. Ага, мороз. Блин, намного чего тут можно взять, конечно. Кислота. Я лучше возьму вот это. Это поднимет тебя на совершенно иной уровень. Я уже вижу, что ты сечешь в этом деле. Да, браток, прямо реально так и есть. Не, я пока что все остальное. Не все понимают, что не буду брать. Это важные штуки. Я чисто куплю ресы, вот и все. Кстати, мне кажется, что я нашел иногда... Да, да, иногда. Да, еще. Иногда, а вот вообще я нашел какой-то дюб в этой игре. Периодически, а, почему-то вместо того, чтобы купить, так сказать, все почему-то Эйден покупает одну единицу какого-то ресурса, а потом а вот потом, если можно если посмотреть в инвентарь, то он как бы скупил все. То есть получается, типа у, у продавца исчез один экземпляр, там, допустим, алкоголя, а Эйден получил три. Просто баг на баге. Эта игра удивляет. Так, это рыбий глаз. А? Так, что, кайфуете все здесь, а? Но, ну, судя по всему, да. Пиздец, конечно, все на самом деле выглядит как какой-то притон, я не знаю. Луан, слышишь? Луан Надо осмотреться Придется искать Эй, слушайте! Случилось чудо! Электричество включили! Охуе, а да? Луан а рекламные щиты, фонари, фонари. Все Так, давайте у наград. бармена спросим Привет, я ищу Луан Не знаешь, где она? Только была здесь Бу. О, вот ты где Шею не свернул? Славно. Это он? Гаджа, о котором ты говорила? Да, Ньюр, Я много о тебе слышу. Привет, крутой дедок. Мне твои мешочки нравятся на жилетике А я тебе ничего не слышу. Ладно, давайте это спросим лучше. Да? Хорошего или плохого? Иногда слишком хорошего, гаджо Но я вижу лаанты по душе. Если ты тронешь ее пальцем, сделаешь ей больно, маленький засранец. Я найду тебя. Прирежу и скормлю твой труп зараженный. Даниор, заткнись, идиотом, блядь. Он чужак, злой старичок. Боже, ты что, ревнуешь, Даниор? Мы не были вместе, понял? Расслабься. О чем ты говоришь? Что, друзья, Луан, мои друзья? данер говорит что для подачи электроэнергии нужно включить другие подстанции берем выпьем же э э выпьем за ваше здоровье да? электростанция работает но вот кабелей уже никакие атрофии маскулар и мышцам нужна тренировка пойдем Комната Френка вон там. Сначала разберемся, зачем Вальц вообще включил свет. Раз встречи, Гаджо. Будь осторожнее. Что значит чит Гаджо? Типа друг или чё? разве не пора идти? Да я вот собирался. О, вот даже какую-то игральную карту нашли. Да. <с 8> да. Да. Да-да-да. Мы идем. Еще Френки. Видишь этих людей? В любом другом месте они вцепились бы друг к другу в глотки Но они здесь Почему? Здесь они ведут себя собрано и спокойно Из-за Фрэнка Он был ночным бегуном и его уважают Здесь все ему обязаны Включая меня Если бы не он, я была бы не здесь А где бы ты была? В темной зоне, кусакой Или в притоне, обдолбанной Фрэнк поможет нам ты тоже можешь на него рассчитывать, поверь. Хорошо. Готов. Я Теперь надеюсь, ты. я благодаря Фрэнку не буду ты проституткой. Не наивёшь, Блять. Фрэнк. Они перебили нас. Одного за другим, как ебаных кроликов. Фрэнк. Фрэнк, это я. Проснись. Ты как уходит, делаешь? Мешаешь мне поговорить с. Рейвик давно умер, Фрэнк. Блять. Соберись. У тебя гость. Пиздец, мужик, ты, ты в норме? это? Королева и Буча Англии. Я чё должен раскланяться? Это Эйден. У него есть ключ доступа в г.м. Это им Вальс включил электричество в городе. Рабочий ключ в ВГМ. Пиздец. Покажи ему.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 это, Это не Это Твой святой грали ковчег завета в одном флаконе. Довольно? Эйден, да? да? Теперь вам Слоан, лучше съебать отсюда нахер. Я должен подумать о более важных делах. Как бы бухнуть, у а? У нас бы все получилось, если бы этот муд так пришел к телецентру. Ты был про рэвик сраный предатель без него мы были как дети вышедшие с рогатками на танке <сёк> можно вот это наверное задать вопрос про ключ в г ГМ? мы не закончили фрэнк в нем информация о том кого я ищу надо как-то ее прочесть это сраный ключ а не дневник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 Луан говорит, только ты сможешь помочь Луан чё только не несёт И знаешь что? В основном всякую хуйню Блять, ты сейчас Она та команка, которую я подобрал на улице Ясно? Не веришь? Мне ее спроси Она сама тебе всё расскажет Толку-то от попадания на этот этаж? Мы были в куче дерьма Ничего не вышло Может, эта башня никогда не была И не будет захвачена, понимаешь?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 Но хорошая новость заключается в том, что, наверное, скоро мы все умрем. Блять, охуенная новость, я считаю, пиздец. А теперь съебитесь из моей квартиры. Блять. Mm. Чертов алкаш. Вот-вот, да. Пить вредно. <laughs> но, но иногда надо. Опа! Опа-опа. Ты слышал? Пиздец какой-то. Что-то случилось. Посмотришь. Я тебя прикрою. О, мой, это невозможно. Бога, беги, я не могу победить! Я не Ренегаты в не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Один ушел. Так, давайте какой чё скрафтим предварительно. Эм, вот я хочу, наверное, эти зараженные стрелы сделать. Посмотрим, это хоть, что это такое. Вызовцев, блядь. Его. Так, посмотрим. Блять! Верхний этаж у сцены! Они так лезут. Отдай, отдай, великолепно. Эту эту стрелу можно забрать. Я тебе покажу, что я не <связь> <связь> <связь> Просто изи Изи Да, сейчас трофеи можно так нафармить. Блять, как, как же это хуяно! Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А что, я У его убил, получается? По Блять. Они пушку поставили на здание. На востоке. Разберись с ней. Еще одно попадание и рыбиму гладу конец. Так, блять Надо подняться на наверх, получается а, По идее, мы должны здесь быстрее съехать Да, великолепно У нас есть почти две минуты Но сначала, сначала отхилимся Все, великолепно отхилились Так Все, ребят, заражайтесь, пожалуйста. Блять. <Слышко> Все, умри, умри. Спасибо, что умер, бро. Так. Давай, давай, давай. Минус. Пронесло еще ренегаты внизу. <свист> а, где именно? Вот там. <свист> а, не, это... <свист> этот лук прямо имба, честно говоря. <свист> <не> <свист> Самое главное это забрать эти стрелы обратно. <смех> сейчас будет весело тебя а давайте еще стрелим из лучка этого так вот Блять, серьезно? Разберись с ней. Давай. Почему только две минуты вы мне дали? пиздец я только хотел эти трофеи забрать. О, как пристрелил. Так, забираем быстро эти трофеи. Я без них никуда не уйду. Так, а, а как, как быстро это сделать? Ну ладно, я думаю, сообразим. Теперь можно вот так сделать. Уи! Ага. Выбираем лук и снова стреляем. Блять, еще одна пушка на юге. Они хотят взорвать рыбий глаз. Блять! Что я сделал? Сука! Это плохо, это очень плохо. Блять, какого хуя ты так грохнулся, пиздец, долбаеб, ёбаный. Блять, как же далеко до вас сейчас идти. Точнее, добираться. Хотя, ладно. Все хорошо. Великолепнейшее, я бы сказал. Вот так. Блять. Еще одна пушка на юге Они <связать> хотят взорвать рыбий глаз Поиграем? Нет Кстати Кстати, кстати Есть кое-какая проблема Нужно ждать полного превращения Этих бандюганов в, в зомбарей О, как раз обычный зомбарь прибежал То, что надо Нужно ждать полной трансформации, прежде чем, ээ, так сказать, можно было бы забрать все эти компоненты для крафта. Ну именно этот трофей поганый. Так, блин, а как мы до туда доберемся хоть? А, все, все, все, все под контролем. Valorю. We, ага. Все, все хорошо. Все, все отлично. Главное, стрелять в грудь куда-то. Фига ты забрался, мужик? Пиздать тебе. Дайте стрелу забрать, блядь. Так, я пока что это... Заглушу. Готово. Все, если... Они уже внутри. У них Фрэнк. Забаррикадировали. Мне не пройти. Сука. Уже иду. Погодите, погодите, погодите. Так, этот сейчас превратится. Дай, превращайся. О, великолепно. Забираем стрелы. Нет, он не воскреснет, походу. Блять, тут еще труп под землей, пиздец. Ладно. Ой! Ой, блядь! Я не помог. Я, я, я, я, я не знаю. Я что-то слишком сильно увлекся боевкой, пиздец. Уи. Так, давай, давай, давай, давай, давай. Все, я на месте. Придется сказать детям, что ужина не будет. -то <связательно> Тебя только сейчас э, это волнует еще? Она три раз Два. Выбиваем. Оп Отпусти его. он Отпусти его. Заебись. Эйден, берегись. Блять. Эйден, вломи это, мой вломи. О, -о, -о, -о, -о а Все в порядке. Джек Мэт. Проверьте, есть ли ранены, и позовите медиков. И убедитесь, что в округе не осталось ни одного ренегата. Да, командир? Ты. Ты в порядке? Джек ну Мэт. Ты как? Я все видел. Как тебя зовут? Эйден. Если бы не ты, погибло бы куда больше. Давайте, парни, обущите район. Сэр, у меня вопрос. Мы ищем базу данных ВГМ. Почти все их устройства не работают уже много лет. Зачем вам эта база данных? Кое-что личное. С вашим опытом в городе, вы должны все знать об объектах ВГМ. Нам с Эйдоном нужно найти эти данные. Поможете? Лоан, это твой друг? Эйден? Ну, ради того. Никогда тебя не слышал, Эйден. Откуда ты? Далеко. Я пилигрим. Я пришел из-за стен. Значит, ты многое повидал. Наверное, бывало в старом Велидоре, да? Да, да, было дело. А, что вы хотите знать? В последнее время там все сложно. Мы потеряли командира, а базарцы пытались отрубить нам электричество. Говорят, что большую часть наших людей перебили, или зараженные, или жители базара. У меня также нет связи с отрядом нового командира Райтера. Знаешь о них что-нибудь? Блять, <смех> Пиздец, а надо... Мне кажется, стоит соврать, потому что иначе нас прикончат. Ой, хотя, блядь, убил же не я Айтера, а убил Вальц. Что? Ну, меня, конечно, не поверит, но ладно, <смех> посмотрим. Мы нашли Вальца, но он одолел нас и сбежал. Да. Что? Где? В туннелях у автозавода Вальт разбил отряд Айтера Я едва смог улизнуть. Я не должен был их бросать Нужно выяснить, что происходит надо, Что касается надо оборудования ВГМ Поговори с лейтенантом Роу Если что-то еще и работает, он об этом знает Его взвод охраняет остров Калверт И район Нью-Даун-Парка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 Все и так понятно. Просто, просто нападение ренегатов произошло. Опа, агенты и главы. Вы открыли агентов. Каждый агент представляет собственную фракцию. Зарабатывайте репутацию, выполняя поручения агента и открывайте доступ к его особым товарам. Агентов можно найти на карте по особым значкам. К обнаруженному агенту откроется быстрый переход. Получайте новые поручения каждый день. С каждым обновлением главы появляются новые враги, стычки и задания. Не забывайте заходить к агентам после обновлений. О, меню агента еще есть. Позволяет просматривать, активировать доступные поручения. Одновременно могут быть активны не более трех поручений дня и одного поручения недели. Поручения можно отменять в меню агента, но учтите, что это сбросит их прогресс. Откручения дают очки репутации, которые повышают ранг агента. Каждый новый ранг дает жетон главы. Это особая валюта, как и образцы мутантов, добываемые с особых зараженных. Используйте ее в лавке агента. В лавке агента можно потратить жетоны глав и образцы мутантов на разные товары. Большинство можно покупать снова и снова, пока вам есть чем платить. Но некоторые уникальные и стоят дорого. Чем выше ранг агента, тем богаче ассортимент лавки. Люто, люто. Так и получается, мы еще задание это выполнили, да? Ага. Следующее задание это у нас приказы. Но знаете что? Я предлагаю этим заняться в другой раз. Пока что нам достаточно этого задания было. Что ж, ребятки, с вами был Леонид. Спасибо, что посмотрели этот видик до конца. Я надеюсь, вам он понравился. Если это так, то поставьте палец вверх и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока.